Начался учебный год, и какие кружки заработали, сколько туда записалось, в общем, как обстоят дела? Наш культурный центр с 1 сентября начал набор на новый учебный год в клубные формирования. На настоящий момент, он еще не закончен, до 30 сентября мы продолжаем принимать заявления, но в настоящий момент у нас уже 471 человек человек в наших клубных формированиях, еще 88 в резерве, проводятся до сих пор прослушивания в некоторые кружки, в которые это необходимо, некоторые мы берем без прослушиваний. В этот раз мы снизили возраст деток, у нас появились клубные формирования, куда мы берем детей от 3 лет. Но в дальнейшем, конечно, у нас планы еще больше расширить этот возраст. То есть у нас будет формирование для мам с маленькими детками, мама и малыш. Также в этом году, в этом сезоне мы начали прием в театральную студию, называется «Пара фраз». Мы принимаем как взрослых так и деток. То есть на самом деле у нас есть желание сделать хороший театральный кружок, хорошую театральную студию и, соответственно, дальше ставить спектакли. Педагоги у нас отличные профессионалы своего дела, которые очень любят то, чем они занимаются, они очень любят детей. Не раз они доказали... Свой, свой профессионализм, в том числе детки после занятий с нашими педагогами, поступают в профессиональные училища, в высшие учреждения профессиональные, выигрывают конкурсы. В принципе, мы все об этом знаем. Мы стараемся, Наш культурный центр старается информировать людей и рассказывать, делиться своей радостью. У нас 15 клубных формирований. Это студия эстрадного вокала «Лирика», вокальная студия «Октава», хор русской песни. Притом взрослый и детский состав у нас. И мы всех приглашаем прийти к нашему замечательному руководителю. Елена Владимировна Караевой. У нас клуб восточного танца «I love belly dance», в девочки занимали первые места на международных конкурсах с замечательными педагогами. Студия изобразительного искусства «Фантазия», тоже, в которой занимается на настоящий момент «53». Человека, 53 ребенка. Любительское объединение «Молодежь», «Цирковой кружок улыбка», «Студия игры на барабанах», «Мастерская лоскутного шитья мозаика», в которую тоже ходят как детки, так и взрослые. Изобразительная студия в технике Эбру «Танец красок». Очень хорошо, на самом деле успокаивает, развивает восприятие у детей, цвета, ну, собственно, и для взрослых тоже очень хорошо воздействует на психику. Мастерская декоративно-прикладного искусства Лепота. Тут у нас вообще очень интересно, 38 человек занимается, 42 человека еще в резерве, они хотят заниматься, я думаю, что мы уговорим преподавателей и все-таки откроем дополнительные группы хореографическая студия мерцания мы планировали набрать 35 человек сейчас у нас 64 я так понимаю это еще не предел замечательный педагог находит с детьми с любыми детьми общий язык и действительно очень хорошо ставит технику танцы пластику также мы в этом году, это новый, новое направление, пластилинография для маленьких деток, очень хорошо развивает моторику. Тоже уже 23 человека у нас набрано. А, ну естественно, кружок игры на гитаре, овердрайв, который ведет Борис Каратарев. В общем, мы развиваемся. Если бы у нас была возможность заниматься в Доме культуры, то мы бы могли открыть... Еще несколько кружков, к которым мы уже готовы клубных формирований, вернее. Но в настоящий момент к сожалению, мы пользуемся добротой нашего учредителя и всех сочувствующих нам и располагаемся в разных местах. А в доме культуры до сих пор сидят оккупанты, по-другому называть это нельзя, потому что сейчас, в настоящий момент, дом культуры не работает. Там пытается ЗАУ совхоз имени Ленина, как собственник здания, проводить капитальный ремонт. Но, к сожалению, ему это не удается, потому что муниципальные учреждения культуры до сих пор не вывезло свои вещи и утверждает, что вещи являются неотъемлемой частью этого здания.